Всем привет, меня зовут Дана, и в этом видео я бы хотела с вами поговорить на такую тему, как дистанционное обучение в университете. Сразу же будет такой дисклеймер о том, что я никого не призываю прям с сломя голову убежать и подавать документы на такую форму обучения, да в университет. Я просто делюсь своим мнением и опытом, и также прекрасно понимаю, что есть специальности, которые не подлежат, если можно так выразиться, обучению на дому. Итак, давайте начнем вообще с того, почему я выбрала Данную форму обучения, потому что есть и очная, и заочная, и есть дистанционная. Ну, есть там вечерние, я знаю, да, очная, заочная. Я выбрала дистанционную. Во-первых, потому что моя специальность, я поступила на интернет-маркетинг факультет, моя специальность, она предусматривает только данный формат обучения, в принципе, это логично. Все-таки я планирую работать в интернете на дому. То есть, ну, не, не обязательно, что на дому прямо, а просто, в смысле, не в каком-то офисе, не в каком-то кабинете, вот, а сама с собой, с компьютером или с телефоном. Вторая причина очень важная и очень весомая такая. Мне очень нравится, что когда ты обучаешься самостоятельно, то есть на дистанционке, ты сам себе выстраиваешь график обучения, то есть у тебя нет никакого фиксированного расписания, там, расписания лекций, да, и так далее, тебе там не нужно собираться в университет, каждый день на пары идти, ну, это вот лично не для меня, то есть мне более приятно проснуться утром, составить там себе график, когда мне удобно будет прочитать те или иные лекции, так как а, я совмещая учебу с работой, то есть для таких людей, как я, которые совмещают учебу с работой, но ну, это действительно очень удобно и намного удобнее, чем если бы вы учились на, например, очке. Так вот, это причины, почему я поступила на дистанционку, и далее я вам хочу рассказать о плюсах, и будет один минус, который как бы минус такой на который можно посмотреть с разных сторон, и это может даже оказаться плюсом. Итак, первый плюс — это нет привязки к какому-то определенному месту, к какому-то городу. То есть вы не закреплены там за, определен... за определенным университетом, вы можете собраться прямо завтра и уехать там в другой город, даже в другую страну. Главное, чтобы у вас был интернет, и вы могли... Точнее, и вы сможете спокойно обучаться даже в таких условиях. Это очень удобно, я считаю. Максимально комфортно, ощущаешь себя прямо свободной птичкой. Второй плюс — это независимость от социальных катаклизмов. То есть сейчас наступила пандемия, но на нас, кто учится дистанционно, это никак не повлияло. Мы себе сидим дома спокойненько и хорошо нам. Третий плюс это, как я уже говорила, о свободном графике, то есть очень удобно совмещать учебу а, с другими видами деятельности. Очень удобно, что лекции доступны 24 на 7. Ты можешь и утром, и днем, и вечером, когда тебе только угодно их прочитать, и ты абсолютно не ограничен во времени. У тебя а, нет обязанности там, к завтрашнему или к послезавтрашнему дню это все уже знать, ты сам себе хозяин, сам вершитель своей судьбы. И сейчас я вам назову минус, который, в принципе, для меня он как бы с двух сторон, и минус, и плюс. То есть это ваша самоорганизация для того, что вам, для того чтобы вам обучаться на дистанционном формате, то есть самостоятельно, без помощи третьих лиц. Вам обязательно нужно себя мотивировать на учебу, мотивировать на то, чтобы открыть эту бедную лекцию, там ее прочитать, ее выучить, также дополнительную информацию по ней узнать. Это не так-то просто, потому что вы можете откладывать, там забивать до последнего момента, и как бы это для вас станет очень плохим, плохим исходом. То есть очень важно не расслабиться, очень важно суметь в определенный момент собрать себя в кулак и сказать, так, все, сейчас я буду все делать, сейчас я все узнаю, и выполнить свою задачу. Это, кстати говоря, очень полезно для людей, которые собираются добиваться какого-либо успеха в жизни, потому что самоорганизация — это очень полезная практика, ну, вообще, мне кажется, для всех людей, которые желают действительно добиться каких-то высоких целей. Для кого подойдет данный формат обучения? Он подойдет для людей, которые любят обучаться в комфорте, обучаться дома с кружечкой чая, с кружечкой кофе. Для людей, которые, как я, не хотят тратить свое время с утра на сборы в университет. Также для людей, которые совмещают дистанционный формат обучения с работой, как я уже говорила, либо же с другими видами деятельности, там блогинг, очень помимо блогинга много других видов деятельности. Это очень действительно удобно. Мои впечатления вообще о дистанционном обучении, об обучении дома, я учусь с сентября уже, сентябрь, октябрь, ноябрь, прошло три месяца. То есть я могу сказать, что мои ожидания, они действительно превратились в реальность, чего я ожидала от данного формата обучения, то и случилось. То есть я выстраиваю свой график, меня никто не беспокоит, там заданиями никакие домашние не нужно там каждому дню выполнять, ничего такого нет. У меня данный срок определенный, я уже сама выстраиваю свои, так сказать, лекции, домашние, когда я все это буду делать. И это мега удобно, прям вот то, что я хотела. И если честно, мне очень нравится действительно, что я могу эти лекции, где бы я ни была прочитать, даже на той же самой работе я могу открыть и почитать все, что мне нужно. То есть, у меня это все есть. На электронном носителе. Это замечательно и мега удобно. В принципе, это было все, что я хотела вам рассказать и поведать о дистанционном формате обучения. Возможно, будет какая-либо еще часть по поводу этого формата с большим опытом с моим. Вот. Вам я желаю всего самого лучшего. Решайте, определяйтесь, как вы хотите жить после школы, в каком формате учиться. И это было мое видео. Всем вам пока. Спасибо большое за просмотр. До следующих встреч, до следующего видео.